Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Минфин опубликовал проект закона о бюджете на 2019-2021 год. Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышения НДС, газна соберет дополнительно почти 3 триллиона рублей. При этом правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур. Вот он парадокс капитализма. Страна после долгого кризиса начинает получать триллионы прибыли, а народу почему-то жить становится только хуже. При этом правящий класс всеми силами стремится отгородиться от наемных работников полицейской стеной. Глава Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову в связи с уходом на пенсию, сообщает газета «Коммерсант». Через два дня последний был возвращен на свой пост с вводом различных надбавок к его окладу. Его заработок после всех манипуляций составил более 180 тысяч рублей. Буржуазия и ее прихлебатели продолжают высасывать средства из госбюджета ради собственного обогащения. И этому не будет конца, пока существует диктатура буржуазии. В ходе онлайн-конференции на сайте Интерскол жительница города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области Алевтина Макарова пожаловалась на бедность депутата Государственной Думы Николаю Валуеву. В ответ депутат Валуев лишь призвал женщину не стыдиться бедности. Мало того, что буржуазная власть сама создала для нас такую ужасную жизнь, так и ее представители, такие как Валуев, который зарабатывает в год 10 миллионов рублей, еще и насмехаются над нами, говоря, что бедность не порог. Минздрав указал на тенденцию к снижению младенческой смертности в целом по стране, даже при том, что в некоторых регионах эти показатели могут колебаться. Ранее стало известно, что в 9 регионах, где были построены перинатальные центры, счетная палата отметила увеличение младенческой смертности. Капитал все глубже входит в систему бесплатной медицины, превращая советское достояние непонятно во что. Ясно, что при таких условиях повышение детской смертности – вполне естественный процесс. Кстати говоря о бедности. Как заявил глава счетной палаты Российской Федерации Александр Кудрин, уровень бедности в России остается высоким. Хотя в этом году впервые за 4 года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров. Цитирую. «Уровень бедности остается высоким. 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума». Конец цитаты. 20 миллионов человек в нашей стране находятся за чертой бедности, едва сводя концы с концами. И это норма, абсолютная норма для капиталистического режима, при котором единицы живут за счет труда миллионов. Товарищ, хочешь, чтобы простой народ, наконец, сбросил оковы бедности?